Здравствуйте, с вами Валентина Маркова. Я приветствую вас на своем канале Total Love Change Советы Доктора. И сегодня я хочу поделиться с вами своими результатами после приема чая IOSO ти original Я принимаю чай три недели. С самого первого дня я начала вести ну, небольшой дневничок, будем это так называть. Я записывала свои ощущения от приема чая для того, чтобы потом можно было рассказать об этом вам. В первые дни, кроме одного эффекта, это количество походов в туалет, я ничего не замечала. Но могу сказать, что мои посещения туалета не были мучительными и напряженными, как это бывает при приеме слабительных. И самое главное, что после посещения я чувствовала ощущение полного удовлетворения, то есть упражнения. И мне было даже странно, как же так, поход в туалет у меня был два, то и три раза. Но, как врач, я понимаю, что это очень хороший эффект, это замечательно, потому что количество содержимого в нашем кишечнике с годами становится все больше и больше. И для того, чтобы при нашем сидячем образе жизни у большинства людей в современном мире выходило из кишечника все то, что нам не нужно. Как раз вот количество поражнений должно быть не менее трех раз. Ну, я не думаю, что у многих бывает так. Поэтому, когда я стала посещать туалет три раза, то как врач я понимала, что это просто замечательно. Через несколько дней я почувствовала, что у меня несколько снизился аппетит. То есть, судя по моей комплекции, вы понимаете, что я, в общем-то... Ну, не голодаю, будем так говорить. И когда я стала замечать, что я съедаю меньшее количество пищи, чем обычно, это меня очень порадовало. Я решила не измерять свои объемы ежедневно и взвешиваться. И через неделю, когда я встала на весы, то мой вес оставался прежним, таким, как он был до этого. Ну, конечно, я немного расстроилась, учитывая, что в интернете многие пишут, что через неделю два 3 килограмма объема уходит. Но в то же время я прекрасно понимала, что таких результатов с моими проблемами, со здоровьем, с моим весом быть просто не может. Все дело в том, что каждый человек имеет к определенному возрасту определенный набор болезней. И я не исключение, учитывая мой возраст и гормональную перестройку в организме, к тому же в это время, где-то в течение последних двух лет, у меня обнаружили сахарный диабет второго типа. И естественно, данная ситуация, когда я стала употреблять меньше пищи, и к тому же хочу сказать, что количество сладкого, которое мне мучительно хотелось э, принимать, и я старалась себя ограничивать, но для меня это было раньше очень и очень болезненно. То есть сейчас я спокойно э, могла смотреть на конфеты, шоколад, и мне их просто не хотелось. Это было, ну, я даже не могу сказать э, по своим эмоциональным ощущениям, это было просто здорово. И когда через неделю мой вес не уменьшился и объемы не уменьшились, сначала я немного расстроилась, но потом я поняла, что это не самое главное. Потому что когда я измерила свой сахар, то я была приятно удивлена. Дело в том, что у пациентов, страдающих сахарным диабетом второго типа, уровень сахара должен быть меньше 7 к утром. Но ну, мне очень редко удавалось достичь такого уровня сахара, как правило, он был около 8. Но ну, даже ограничение приема углеводов не снижало мой сахар на тащиках утром ниже 7. И каково же было мое удивление, что, когда сахар у меня был 7.1. Это было просто замечательно. Я продолжала принимать чай в течение двух недель. И на сегодняшний день я хочу сказать о том, что я вчера вздала на весы. И просто так, само собой незаметно, мои 2 килограмма ушли. Ну, это здорово. А объем уменьшился на 4 сантиметра. И причем я это вот как-то вот внешне особо не заметила. Не заметила, потому что мои объемы далеко, э, до моим объемом далеко, до идеальным. Поэтому уменьшение на 4 сантиметра внешне совсем незаметно. Но для себя-то я понимаю, что это просто здорово. А самое главное что уровень сахара, который я измерила сегодня утром, был 6,9. Это просто потрясающе. Такого результата за последние два года у меня просто не было. Это при том, что я постоянно сижу на диете и принимаю сахароснижающие препараты. То есть чай действует, и действует очень здорово. И еще один момент, о котором я хотела бы рассказать, это моя активность. Я работаю и ежедневно, у меня большое количество пациентов, и в конце рабочего дня очень часто, я не то что у меня что-то делать есть силы, мне даже разговаривать иногда нет сил. И я заметила, что в течение последних 10 дней, я приезжаю домой с работы, и у меня есть сила заниматься домашними делами. Если раньше мне приходилось просто приходить в себя и какое-то время ничего не делать и отдохнуть, но теперь мне не нужно это время для того, чтобы отдохнуть. Я сразу же принимаешь домашние дела, причем я делаю это с удовольствием и с настроением. У меня улучшился сон, то есть если я раньше могла лечь спать, проснуться несколько часов и какие-то мысли что-то в голову лезло, я засыпала иногда к утру, просыпалась через час другой уставший, то сейчас сон у меня просто не успела положить голову на подушку я засыпаю просыпаюсь утром и я встаю сразу как будто я спала ну не 6 часов например а там 9 часов я встаю отдохнувшие и у меня очень хорошее настроение поэтому я думаю что снижение веса в данной ситуации это не самый главный результат от приема чая то что у меня снизился сахар появились силы появилось настроение и хороший сон это уже очень хороший результат. Я, естественно, буду продолжать принимать чай и буду с вами делиться своими результатами от приема этого чая. И еще хочу сказать о размерах, об объеме талии. В своем следующем видео я расскажу, какой объем талии должен быть у мужчин и у женщин, и почему это так важно. А сейчас я прощаюсь с вами. До встречи в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете много интересной информации о наших продуктах, о том, как можно заработать с нашей компанией, и просто о здоровье. Желаю во всем быть здоровыми. С вами была Валентина Маркова. До встречи на моем канале Тотов Лавченч. Советы доктора.